Друзья, я хотел вам показать свою рабочую станцию, которая есть у меня в гараже для копчения. Ну вот, хочется покоптить, но дома, естественно, не получается. Вот, что у меня здесь есть? Ну вот прям полный комплекс, что вам может пригодиться вообще при любой погоде, при любом морозе, вот вообще полностью, да, вот рассказать. Термокамера по умолчанию, да, подстолье для нее нужно. Почему нужно? Во-первых, ты работаешь спокойно на уровне своего лица, да, то есть, ну, работать удобно. Ее высота как раз подходит на, на уровень глаз. Дальше, идите сюда. Вот, смотрите, в этом подстолье есть специальный лоток для сброса вот этой щепы горячей, то есть ты просто пальчиком раз сдвинул и все горячее сюда выспалось и тут же потухло, да? Ну, если ты заканчиваешь обжарку. Дальше, еще вам потребуется, помимо термокамеры, если вы задумываетесь о холодном копчении вот в формате нашей термокамеры, вам понадобится... Охладитель дыма. Ну, он так называется – охладитель дыма. Здесь, по сути, в, этом, в этих каналах в три раза эта высота увеличена, по сути, метр охлаждения, и э, ты ставишь ее в разрыв. Ставишь ее в термокамеру на, на защелках и сюда вставляешь дымогенератор. И, по сути, дым идет сквозь охлажд... охладитель и поступает в термокамеру уже охлажденный. И конденсат, если хочешь, ты тоже сливаешь вот через эту, эту трубочку, да? Все спокойно. Дальше, <клёх> что вам понадобится? Термокамера, охладитель дыма, подстолье. Это, мне кажется, вот минимальный э, набор, который вам ну, будет нужен. Дальше. Я называю его операционный стол. Э, стол на уровне э, твоего пояса, чтобы здесь что-то навесить, что-то оставить, э, помыть, да, стечь оставить, да, вот сам стол. И плюсом э, к этому столу еще у нас емкость для отепления охлаждение мойки просто навешивание накопление как накопитель да вот эти решеточки решеточки сюда можно ставить и наши палки штатные да и решетки которые равны по ширине этой термокамеры в принципе все еще момент если мы работаем зимой Зимой, ну или даже вот как сейчас осенью, там в октябре уже достаточно холодно, и при минус, вернее так, при плюс 10 даже, при плюс 10, эта камера, она уже начинает слишком долго сушить. Ей не хватает мощности, потому что она рассчитана ведь на комнатную температуру. Ей не хватает мощности согреть входящий поток воздуха при обсушке, именно на этапе обсушки, для того, чтобы его нормально обсушить. И она сушит, ну вместо там 40 минут, она сушит там полтора часа, два часа, да, именно не обсыхает. Что мы делаем? Мы ставим наверх на входной патрубок. Вот обычный, мы его называем бустер. Это обычный тепловентилятор, который подогревает воздух. Лично мной проверено. В мороз, вот в Москве, в мороз был самый большой, там, минус 19, минус 20 градусов. В минус 19 она подогрела входящий поток воздуха до плюс 35. Понимаете, запас есть, да? Вот, в 3, плюс 35 здесь, и камера начинает работать в штатном режиме. Спокойненько сушит, спокойненько э, выходит на режим обжарочки, и все-все-все. Камера полностью термоизолирована. Камера, ну, извините, я тут колхозе. здесь вот колхоз, потому что, ну, по-хорошему, гофра должна быть герметично прицеплена, и дым ты выводишь куда-то вне помещения. мороз она полностью термоизолирована, примерно 4 сантиметра утеплителя, каменная вата, она полностью герметична на этапе варки, она... Наполовину герметично, вот мы сейчас на этапе копчения, холодное копчение мы делаем, да, то есть э, выхлоп открыт, ты им выходит спокойно, вход закрыт, да, и на этапе сушки, естественно, на проточным воздухом обсушивает весь продукт. Вот, в принципе, весь набор, о котором я хотел сказать. А, еще, вот такие крючочки купите, они вам очень пригодятся. Ну, там, грудиночку целиком, пластами прям повесить, там, 6 штук, например, да, ну, хотя бы 4 штуки повесить, неважно, вот, или вот такой крючочек. Вот, в принципе, весь полный комплект, который... Я вам хотел показать. Вам это должно понравиться. Все. Весь обзор небольшой закончился.